Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Хочу представить вам новую торговую систему. Это FX Max 7. Это следующая версия системы FX Max 6. В системе FX Max 7 я сделал еще более качественный фильтр сигналов, чтобы прибыльных сигналов было больше, а убыточных сигналов было меньше. Система FX Max 7 на данный момент является одной из самых прибыльных торговых систем на сегодняшний день. Сигналы системы не перерисовываются. Шаблон визуально очень удобен. И я сейчас расскажу об этой системе и расскажу, как торговать по системе FXMAX 7. Система показывает стрелки. Это направление движения, направление потенциала. И показывает линии значит, зеленого и розового цвета. Это соответственно уровни поддержки и сопротивления. То есть это как бы трендовая линия. То есть очень удобно смотреть на то, где находится цена и Значит, можно легко находить выгодные точки для заключения сделок. Торговать по системе FXMAX 7 очень просто. Для этого нужно просто видеть, ну, как бы посмотреть, вот какое у нас движение идет, да, вот восходящее или нисходящее, и, значит, ориентироваться на вот эти линии, да, вот локальные уровни поддержки, если у нас тренд восходящий и на локальный уровне сопротивления если у нас тренд нисходящий входить можно в рынок можно после сигнала либо при отталкивании цены от уровня поддержки вот если у нас восходящий тренд и от уровня сопротивления если у нас нисходящий тренд давайте я вам просто покажу потенциал вообще вот сигналов потенциал системы. На паре фунт-доллар, потому что, ну, это одна из самых популярных валютных пар, на ней торгуют многие трейдеры. Это одна из самых волатильных пар, и на паре фунт-доллар можно зарабатывать вообще очень хорошую прибыль. Здесь вот у нас сигнал на покупку. Видите, у нас вот восходящее движение, потенциал 136 пунктов. Значит, здесь у меня таймфрейм. М30, на таймфрейме М30 мы будем брать кусочек этого движения. То есть мы не будем тянуть сделку до конца, да, вот до момента, когда цена начнет разворачиваться. Мы будем брать на паре фунт-доллар кусочек движения. Я рекомендую брать 50 пунктов. Да, то есть мы будем брать около 50 пунктов в одном движении. То есть видите потенциал тут 130 пунктов. Мы будем брать... 50 пунктов, то есть у нас очень хороший задел а, по прибыли, да, то есть, а, ну, кто хочет тянуть больше, да, в принципе, можно тянуть больше, да, но мы будем брать кусочек движения и зарабатывать. Таким образом, а, торговля на рынке Forex будет прибыльной. А если у нас появляется обратный сигнал, да, вот да, в данном случае это сигнал на продажу это говорит о том что здесь возможно какое-то нисходящее движение далее линии вот эти верхние как бы розовые линии будут означать уровни сопротивления то есть те уровни от которых цена будет отталкиваться и идти вниз поэтому очень удобно смотреть и очень удобно находить самые лучшие точки для заключения сделок. То есть ну, на данном нисходящем движении это будут вот эти участки. да, Вот эти участки. То есть в любом из этих участков можно брать вниз. Вот видите, вот здесь цена отталкивается, да, идет вниз. То есть смотрите, я вам просто покажу потенциал. Да, вот если брать после сигнала. 226 пунктов. Мы будем брать кусочек этого движения. То есть видите, вот. Если от линии брать, да, вот где цена отталкивается, да. Вот видите, 50 пунктов здесь. 120 пунктов у нас здесь, от потенциал движения, да. Здесь 90 пунктов. То есть мы можем брать на одном вот этом движении несколько раз и зарабатывать. То есть вот этот участок это где-то 3 дня. То есть, грубо говоря, каждый день мы можем брать по хорошей сделки и зарабатывать. То есть 50 пунктов здесь, 50 пунктов на этом участке, 50 пунктов на этом участке. То есть обратите внимание, да, вот насколько прибыльно можно торговать в принципе почти каждый день и брать вот небольшой кусочек от э, возможного потенциала. Повторюсь, что прибыльных сигналов очень много, то есть эта система максимально фильтрует э, сигналы, максимально показывает такие точки, где, значит, вероятность движения в сторону, как бы, стрелки, да, максимально высокая, да, чтобы мы могли взять прибыль с максимальной, значит, с максимальным процентом, да, и с максимальной степенью точности. Здесь у нас показывается стрелка, да, значит. Возможно, будет какое-то восходящее движение, и мы можем брать от уровня поддержки в любом месте. То есть вот здесь можем брать сделку. да Вот обратите внимание, 113 пунктов до суда, мы будем брать 50 пунктов. То есть здесь мы будем зарабатывать. Вот у нас цена, видите, выходит чуть-чуть за рамки, то есть небольшое отклонение, да, опять разворачивается. Но ну, линия у нас зеленая здесь, да значит тренд у нас восходящий, поэтому мы здесь работаем... Вверх. Мы не берем здесь вниз и не теряем денежки на как бы, ложных вот этих пробоях, потому что мы видим, что здесь восходящее движение. Обратите внимание, да, вот 58 пунктов, да, вот здесь 67 пунктов. То есть здесь мы можем спокойно брать 50 пунктов и зарабатывать на этом движении. И здесь у нас нисходящее движение, да, вот здесь можем входить, вот здесь можем входить. Вот здесь, видите, цена опять в отклонение уходит при нисходящем тренде. Значит, это очень хорошая точка для заключения сделки на продажу. Мы будем зарабатывать вот здесь. Видите, почти 50 пунктов. Вот здесь 100 пунктов потенциал. Можно брать кусочек 50 пунктов и зарабатывать. И здесь вот как только цена пробивает вот эту линию, да, вот, ну, на развороте можно входить с коротким стопом и зарабатывать, как бы брать прибыль. Здесь потенциал 100 пунктов. Мы будем брать кусочек 50 пунктов и зарабатывать. Визуально очень хорошо видны уровни. То есть нам не надо ставить никаких дополнительных индикаторов, никаких дополнительных значит, фильтры. в принципе можно не применять. То есть система сама очень хорошо фильтрует и показывает вот эти уровни, от которых цена ну, будет отталкиваться и это будут те точки, где нам лучше всего заключать сделки. Да, вот обратите внимание, в этом месте, в этом месте, да? вот, вот здесь вот можно взять. То есть, ну, чем ниже движения по тренду, да, тем меньше возможно движение. Но, в принципе, можно зарабатывать даже на таких коротких движениях. Здесь у нас восходящее движение. Ну, можем брать после стрелки. Да, можем брать отталкивание от уровней. Вот. Цена э, будет… Э, я специально так разрабатывал систему, чтобы э, как бы максимально отскоки совпадали с уровнями. То есть ну, э, это, в принципе, работает на всех валютных парах. То есть э, вот эти вот отскоки да, от уровня поддержки, они будут максимально э, отрабатывать. То есть вы можете заключать буквально на первой-второй свечке от этого уровня сделку и тянуть с хорошим потенциалом. Видите, вот здесь у нас 150 пунктов потенциал. Вы возьмете кусочек движения и заработаете на этом движении. То есть здесь у нас ну, два дня вот на вот этом участке. Поэтому можно зарабатывать почти каждый день. Дальше цена уходит опять в отклонение, да, при восходящем тренде. Это говорит о том, что здесь вот ну, при развороте можно будет взять опять покупку, да, можно вот брать при выходе цены, да, можно вот здесь вот на развороте брать. Главное мы понимаем, что здесь у нас восходящее движение и мы не берем здесь продажи. То есть на трендовых участках мы будем брать вообще сверхприбыль. И здесь потенциал 100 пунктов, мы берем 50 пунктов, значит, кусочек движения, зарабатываем. И здесь цена уходит в отклонение, опять разворачивается. Здесь мы покупаем потенциал более 100 пунктов, мы берем кусочек 50 пунктов и зарабатываем. Здесь вот у нас система FX Maxim показывает нисходящую тенденцию. Да? Видите, цена уходит в отклонение, максимальное отклонение и разворачивается. Мы видим, что здесь нисходящая тенденция, поэтому мы здесь ну, будем готовы уже брать продажи. Можно в любом месте входить. Здесь, здесь, да, вот на развороте. Потенциал здесь 125 пунктов мы будем брать кусочек этого движения и зарабатывать 50 пунктов. То есть система очень прибыльная, очень много прибыльных сигналов и очень хорошо фильтрует. Я вам специально покажу ложные сигналы, чтобы вы понимали, что значит все естественно. Вот у нас опять тенденция на покупку. да, вот Можно входить в покупки Потенциал 75 пунктов. Мы берем кусочек и зарабатываем, вот у нас продажи. Да, видите, здесь, ну, как бы небольшой потенциал, но что-то можно заработать, да. Ну, вот а, пример не самого лучшего сигнала. Кстати, вот это, ну, это первый сигнал, вот, который в принципе будет ложный. Да, вот можно, принципе, закрыть а, на обратном движение или там 50 пунктов поставить стоп и просто значит, закрыть сделку с небольшим убытком, а потом на прибыльных сигналах добрать в разы больше. Вот у нас, видите, короткий, но все-таки прибыльный сигнал. Вот у нас показывает, что здесь нисходящая тенденция, да, можно здесь что-то взять, 35 пунктов. Если вы не успеваете закрыть здесь, можно. Ну, как бы закрыть вот на развороте. Да, в нуле, либо в самом небольшом минусе. То есть, вот, вот я вам показал. Вот, ну, как бы, единственный минусовой сигнал вот на вот этом участке, который я показываю. Здесь у нас лонговый сигнал, потенциал 170 пунктов. Мы возьмем кусочек движения 50 пунктов. Вот 50 пунктов. Видите у нас? То есть, в принципе, здесь. Ну, кто вообще мега разбирается в рынке, может здесь брать очень много. Если вы новичок, не особо разбираетесь, берите 50 пунктов и зарабатывайте на таких движениях. Здесь у нас ну, короткое движение, да, видите, вот 25 пунктов, да, цена разворачивается. Ну, закроем минус 50 пунктов убыток вот в этой сделке. Опять, да, ну вот вторая убыточная сделка, в принципе, да. А здесь... Опять на тренде. Либо здесь берем, либо вот, ну, когда после отклонения а, цена разворачивается, да, либо здесь. То есть в любом месте можно брать лонги и зарабатывать. Вот давайте покажу просто. Здесь вот уже потенциал 150 пунктов. Это, кстати, по фунту, вот, ну, последнее движение, да. Мы опять берем кусочек 50 пунктов и зарабатываем. То есть очень прибыльная система, ну, это самый лучший фильтр из всех, которые я когда-либо делал. Поэтому приобретайте систему FX Max 7 и зарабатывайте на рынке форекс. Можете торговать только на одной валютной паре, например, фунт-доллар. Можете торговать на разных валютных парах. Ну, как бы Система предназначена для торговли на основных валютах. То есть это валюты с евро и валюты с долларом. Поэтому я рекомендую торговать именно на основных валютах, это фунт-доллар, евро-доллар, евро-иена, ну доллар-канадец и так далее. То есть самые основные валютные пары, на которых можно очень неплохо зарабатывать. Если раньше вы не зарабатывали, торгуя по каким-либо системам, да, то система FX Max вы точно будете зарабатывать, потому что здесь... Очень хороший потенциал по прибыли и очень низкий, значит, очень низкий у нас риск по убытку. То есть, если вы будете соблюдать money management, брать с рынка ну, 2-5% за сделку, то есть, соответственно, рисковать еще меньшим процентом, то ну, просто невозможно слить депозит вот с такими настройками. Еще раз повторюсь, что сигналы не перерисовываются, то есть если сигнал появился, то он уже будет на этом месте. Смотрим визуально на уровне, да, то есть на вот эти вот линии. Если цена доходит до линии, то с очень большой степенью вероятности она будет отталкиваться. То есть вот эти суппорты, они очень хорошо будут отрабатываться, да. Ну и резистенсы в случае, нисходящего движения. Если цена уходит в отклонение, да, то есть пробивает, и у нас э, сохраняется восходящее движение, то мы просто можем взять сделку по лучшей цене, то есть в самом низу, да, то есть мы здесь не берем э, шарты в этом движении, мы ждем разворота и берем в после разворота. Таким образом а у нас появляется вообще очень хороший потенциал по прибыли. В комплект э, к системе FX входит полуавтоматический советник, который сам закрывает сделки, сам сопровождает сделки, он тралит сделку, поэтому вы можете либо торговать сами вручную, либо торговать с помощью полуавтоматического советника, который будет сам фиксировать прибыль, э, ну в зависимости от настроек, да, он может брать там 100, даже 150 пунктов э, за движение, да, то есть, Хорошо зарабатывать почти на каждодневном движении. Вот такая вот система FX Max 7. Это самая последняя моя разработка и ну, одна из самых лучших систем вот, вообще из тех, которые есть сейчас. да, Потому что очень отлично оптимизированы уровни, очень хорошо фильтруются сигналы ничего не перерисовывается можно настроить отправку сигналов на мобильный терминал можно значит, настроить отправку сигналов на почту значит, можно, можно торговать основные валюты все торгуйте значит по системе fxmax7 вот приобретайте эту систему и зарабатываете на рынке forex вот торгуйте в плюс если вы торгуете в компании RoboForex по моему партнерскому коду, то я буду давать вам 85% от своего заработка. То есть это от 5 до 10 долларов за каждый наторгованный лот. Поэтому приобретайте систему FX 7 торгуйте в RoboForex по моему партнерскому коду и зарабатывайте на основном трейдинге и на комиссии с проторговки. А это может выходить дополнительно выливаться в очень неплохие суммы ежемесячные. Все. Всем спасибо за просмотр. Приобретайте систему FX Max 7. И до связи. Всем пока.